Привет, товарищ. Сегодня ты узнаешь, как повысить FPS в Atomic Hard, да и в любой игре. Заходим. MSI -E -E -E. Ставьте такие же настройки примерно, как у меня. Ну, знаете, у всех настройки индивидуальные. Смотрим наши изначальные FPS. Вау, как работает.